я чем больше тестирую лыж в последнее время тем больше схожусь к мнению тому, что классика она комбэк здравствуйте, на повестке дня лыжа, как вы видели в титрах она и новая, и не новая, она прошлогодняя что могу сказать могу сказать, что это такая вот абсолютно классика стайл лыжи в общем-то в ней есть, конечно, где-то какой-то карвинг но как-то он такой вообще, походу, его туда ветром случайно он там Или бы где-то он, он просто ее положили рядом с ним, она нахваталась. Вот, Или там случайно как-то он там получился. Но вот у меня по проезду такое ощущение, что ее делали как карф-лыжу, вообще не случилось. Нету такого у меня ощущения. Вот оно как-то там, может быть, случайно так получилось. Но никто, походу, целью себе делать карф-лыжу не ставил. Вот. Ну, классика в ней Полные штаны, классики Такой вот, в принципе Закинул в поворот задники Да, и в принципе Дальше там либо полукарвом выкатился На задниках, либо там Дальше скоблюсь По, по, по, по, по дуге Вот этого у них полно И я даже готов сказать, что в этом катании Они как-то могут быть и интересны Вот они там вот вообще Все у них там для этого хорошо У них достаточно хватка, боковое проскальзывание, при этом оно не убивает ноги, при этом оно легко дозируемое, то есть вы можете абсолютно спокойно ложиться на носок, он такой достаточно большой, уверенный, такой рабочий, то есть он не проваливается, ничего с ним не происходит, вот, у него нет никаких соскоков, то есть вы на него можете опереться, пробросить задники, пробросить можете быстро, можете плавно. То есть, вот у них очень хорошо управляемое это боковое скольжение. То есть, вот если, в принципе, предположить, что карвинг все-таки нужен, наверное, не всем, к чему я уже начинаю тоже сам склоняться, по ходу пьесы какой-то вот. Ну, как бы, по ходу, есть люди, которые забили на нем, Вот, и уже не стремятся. То вот как-то вот эти лыжи, они вот свое место в жизни имеют вполне. Вот, а с учетом того, что происходит на, в принципе, на наших гарнажер-курортах, когда у нас, в принципе, нам карвингом проезжает, там, один человек за три дня один раз, так, в общем-то, в принципе, и бог-то с ним, как бы, В общем, я могу сказать так, что если не учитывать желание карвинга, то это вполне неплохие лыжи. Для классики Годили они прекрасны. Ростовочку в рост или по глаза и прекрасно, и фигачим вот. просто не надо от них ждать резного ведения не надо ждать от них прогресса в этом направлении не надо ждать от них какого-то проявления себя хорошо в современном катании, в современной технике вот, вот в принципе и все то есть все опять-таки зависит в то, что вы хотите от лыж, если вы хотите от лыж вот именно жубера катания именно классика, именно гадиль то очень, очень даже вполне шикарный вариант я вам посоветую, можете о них думать очень плотно вот. если хотите карвинг, хотите какое-то современное копание, то вот абсолютно нет, вообще другая история, другая категория. Все, больше мне, просто добавить нечего. Как бы будут вопросы, пишите, на форуме отвечу. Вот, ну, вообще, заходите на сайт почаще, подписывайтесь в соцсети, ставьте лайки. Пока.